Всем приветик на 31 декабря 2021 год день пятницы с 12 часов дня до 18 часов на 0,6 часов Карточку дня вы будете думать о финансах будете думать о том что нужно работать чтобы больше было финансов и также вы будете вопрос не то что самими себе задавать как правильно относиться к финансам но еще как правильно распоряжаться финансами и именно как правильно Нужно взаимодействовать с финансами, чтобы финансы были, но в то же время что нужно, вот на что нужно, было на это возможность финансовая, чтобы можно было это приобрести купить. То есть не просто чтобы были финансы, да, а что-то нужно и не хватает, а именно, чтобы было все в достатке, чтобы хватало и купить, и чтобы еще оставалось вдруг что-либо. Нужно будет даже чувствовать фин себя финансово обеспеченными, себя именно в безопасности финансовой чувствовать. Также понимать, что финансы именно помогают не только правильно относиться к финансам, но еще меняют отношения. Меняют отношения не только к финансам, но также отношения к сами к себе и что вас окружает. Всем пока!